Письмо Иисуса Приветствую тебя, как поживаешь. Хотелось бы поговорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать уверенности в деле и одарить счастливым новым днем, Но ты лицом к стене отворотился, Чтоб сон продлить на несколько минут. А я стоял и ждал, не торопился. Так люди на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало. Ты мылся, одевался и ушел, Но беглый взгляд твой в зеркале усталый, Сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова. Но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался Вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, Но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было от меня. Кого люблю, те кушанья не ищут, Те все сидят у моего огня. Потом обед, и вздох тяжелый снова — а я стоял так рядом, за спиной, я ждал, что ты промолвишь слово, что, наконец, заговоришь со мной, что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем, но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. И когда весть тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что вот, наконец-то, нужен я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, что радуга повисла» как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильный стороной. Все птицы пели песни целый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то, друг, со мной, и в спешке, приняв ужин без заботы, вдруг канул телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно для тебя, она важнее разговора с Богом. Зачем же пренебрегаешь ты меня? И дел, что ты захотел закончить, настолько льважны для тебя, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз. Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая, бросился в постель. Меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. мысль обо мне Мелькнуло на мгновенье, но было это сквозь пространство сна, и, к моему большому сожалению, он одолел тебя до дна. За целый день не проронил ни слова, за что же ты не любишь так меня, но завтра я опять приду, чтобы снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтобы упрекнуть тебя, доставить боль, Но чтоб помочь и делом, и советом, чтобы проявить к тебе свою любовь. Общение нам обоим нужно и полезно, Я рядом буду, я тебя дождусь. Вдвоем, поверь, нам будет чудесно, с любовью, твой Спаситель Иисус!